Заснял? Нет, начинайте. Вот только значит. Давай, медленно третьей. Стас, пузо убрал. Ничего не рву. Может соединить. Передняя атака. Раз. Отвлекающая. Наказ туда ушла. Так, а теперь скользящий. Тоже стоишь. Вон, видишь, отвлекающий. мы стоим опять-таки отвлекающий. Раз. Раз. Дипломик, давай я поснимаю. Да мне тут хорошо. Кинает режиссер.